Итак, доброго дня еще раз. Это видеозапись, презентация, чтобы было полное понимание, о чем я говорю. На основании брифа составили воронку продаж, промониторили конкурентов по вашему геоположению, которое указали, посмотрели их рекламу, посмотрели их тизеры. В среднем посмотрели по нашим проектам, какая стоимость была заявки на периоде оптимизации и после него. Мы уже работали с подобным проектом детского бизнес-образования. Насколько я помню, это компания Smart Kids. Работали мы по Краснодарскому краю и по городу Екатеринбург. Всего было три города. И в, если смотреть вкратце, то а, стоимость заявки, то есть использовалась несколько каналов трафика. Использовались несколько каналов трафика, это а, таргетинг Facebook и таргетинг ВКонтакте. Да? Сейчас будем конкретно разговаривать про таргетинг Instagram, потому что этот а, канал трафика вы выбрали в качестве приоритетного но отдельно замечу, что Instagram работает а, примерно в два раза лучше, чем ВКонтакте. Это протестировано на Краснодарском крае, протестировано много стратегий. И в таргете Instagram получилось сделать результат а, и больше, и дешевле. А, что касается в среднем по тем показателям, которые были у нас по этим рекламным кампаниям, то это в среднем было три а, заявки в день на Конкретный город от миллиона жителей, что касается Екатеринбурга, что касается Краснодара и Новороссийска, от 3 до восьми заявок было в сутки. Ну, все зависело от недельных колебаний. но ну, в среднем были такие показатели. Средняя стоимость заявки на этапе тестирования объясню, если еще, еще не сталкивались с этим термином, то есть этап тестирования — это когда мы берем а, и тестируем несколько гипотез, которые у нас есть по аудиториям, тестируем несколько вариантов креативов, а, и в итоге находим именно ту связку рабочую, которая приносит самые хорошие лиды, а, и по соотношению — Количество цена и по соотношению цена-качество. Естественно, цена качества берется обратная связь от менеджеров, от вашего отдела продаж, что было аналогично сделано вот в проекте ваших коллег. То есть мы смотрели, какие люди покупают, приходят на пробные занятия и те, которые конвертятся в сделку. То есть период сотрудничества у нас был два месяца получается по обоим проектам. После этого наступила пандемия, собственно говоря, там проекты заморозились. Но какие данные были по цифрам? Это после этапа тестирования, то есть на этапе тестирования стоимость заявки была до 600 рублей. Это я именно беру по городам Екатеринбург и Краснодарский край. После тестирования когда мы вышли уже на оптимальные связки, а средняя стоимость льда была с учетом НДС 350 рублей. А сейчас конкретно по вашему проекту, по тем данным, которые есть в брифе, и по тем данным а, мы составляем предварительную воронку продаж, чтобы рассчитать плановые KPI, чтобы понимать а, по объему рынку, по конкурентам, по тем ценам, которые сейчас есть на рынке, чтобы понимать, возможно ли выполнение вашего вашей заявленной задачи, и в том числе это видео является необходимым для вас, необходимо для вас обратной связью, нужна ли вам а, корректировка ваших планов, нужно ли, нужна ли корректировка каких-то бюджетов, и а, вообще оно нужно для понимания и вашего, и нашего как потенциального исполнителя, да, что вам делать с проектом, в какую сторону идти и каким образом мы можем вам помочь в этом. Итак, вот предварительный расчет из, по данным из вашего брифа. Uh, в среднем вы хотите получать uh, 80 заявок в месяц из расчета, 20 заявок в неделю, и средний бюджет вы закладываете, не средний бюджет, а оптимальный бюджет, да, я взял максимальный, который вы указали, это 20 тысяч рублей с учетом НДС рекламной системы, это 24 тысячи рублей. Таким образом, средняя стоимость заявки по Москве, по указанным гео, uh, uh, да, uh, у вас планируется 300 рублей чтобы вы понимали, по реалиям рынка, вы помните, что цифру по средней стоимости заявки в 350 рублей после уже тестового периода, отработанную по Краснодару и Екатеринбургу, я его называл. а, а Говорит, что бывают заявки и по 80 рублей, и по 60 рублей, но средняя цифра за весь период работы 360 рублей, чтобы вы понимали, что данные могут колебаться и в ту, и в другую сторону. Это зависит как от сезонности, так и от внешних обстоятельств, даже от погодных условий. Итак, а, при заявленных количестве заявок 80 в месяц а, на этот рекламный бюджет 24 тысячи рублей, средняя цена заявки по вашему брифу составляет 300 рублей. А, с учетом наших данных, которые мы получали от рынка, так как в брифе их не было, я их сюда добавил, по тем данным, которые в среднем на рынке есть и по тому сотрудничеству, которое у нас происходило, это средние данные. Да, что средняя конверсия в пробные занятия это 30% с трафика, который приходит. То есть 30% от 80 лидов да, потенциальных клиентов приходит на пробное занятие. и в Согласно этой бизнес-модели, этой воронки 24 человека из 80 лидов посетят пробное занятия, и из них закроется 60% в сделку. В продажах это будет 14. 14 продаж со средним вашим чеком 10 тысяч рублей, вы получаете оборот 144 тысячи рублей. Отсюда можно вычитать смело расходы на трафик и с расходы на ведение а, услуг. Да. Будем рассматривать, что потенциально мы а, наше введение в месяц стоит 15 тысяч рублей а, это введение в месяц первоначальная настройка она стоит дороже М -м. Валовая прибыль получается у вас 105 тысяч рублей это при тех данных которые вы обозначили в брифе и а, если вы заметили то средняя цена заявки слегка занижена перейдем к тем данным, которые мы получили от рынка, от изучения конкурентов, плюс наложили данные, которые были получены нам в аналогичной нише при работе, при работе в аналогичной нише по другим регионам. Итак, мы сделали несколько вариантов развития событий. И первый месяц от двух до трех недель, это точно всегда стабильно идет период тестирования. А, так как у нас есть уже наработки, мы, конечно, можем снизить этот период, грубо говоря, до одной недели, если мы берем какой-то бюджет тестовый. Я рекомендую тратить на тест по Москве не меньше 10-15 тысяч рублей. И это нормально. Это позволит нам быстро оттестировать все варианты за эту же неделю. Если растягивать этот бюджет, допустим, закладывать его на месяц, то, соответственно, и в течение месяца будет происходить оптимизация рекламных кампаний, что нежелательно. Вот эта колонка, она поясняет а, именно положение на этапе тестирования. То есть здесь цена льда завышена. Всегда, когда мы ищем выгодные связки, Uh, Они-то у нас есть, да, сохранены данные по тем рекламным кампаниям, которые мы уже делали, и мы можем использовать те же, ту же аудиторию. Мы понимаем, как реагирует аудитория и будем знать, с каких креативов лучше они заходят. Вот. Но все равно на каждом новом геоположении эта аудитория uh, и эти данные, они будут колебаться. И нужно... Определенное количество рекламного бюджета, определенное количество времени, вот я здесь указал это 2-3 недели стабильно, чтобы получить результат, это будет тестовый период, на котором мы приходим к оптимальным показателям. Мы все лишнее убираем и оставляем только самое лучшее. И за этот период у нас, естественно, повышенная стоимость заявки, потому что, потому что у нас есть расходы чтобы понять, какой из вариантов рекламы самый выигрышный. Ну, естественно, обратная связь за, по работе с лидами от вас. Как вы видите, здесь цена, средняя цена заявки с учетом НДС у нас получается 800 рублей на этом периоде, на этапе тестирования. И при тех же самых параметрах, при тех же самых данных вы получаете 9 посетителей на пробное. И Пять продаж. В итоге у вас такая оборотка и прибыли совсем мало. Практически в ноль вы выходите на этапе тестирования а, на этом рекламном бюджете. Но ситуация меняется, когда этап тестирования проходит, и вы переходите в стабильно работающую рекламную кампанию. И единственное, что остается сделать, это после периода оптимизации перейти к периоду Обслуживание с нашей стороны, да, я говорю как сейчас о себе, как о подрядчике вашем. И наша задача поддерживать максимальную результативность и тестировать дополнительные варианты потихонечку, полигонечку. Но когда мы вышли уже назад на задний KPI, то есть, допустим, у нас цена заявки 30-50 рублей, это нас и вас полностью устраивает. И мы немного точечно продолжаем тестировать, но основной рекламный бюджет уходит в то, чтобы генерить лиды. И, на второй месяц работы рекламы у вас показатель уже увеличивается вот на такую сумму, да, 69 тысяч рублей вы можете рассчитывать получить с теми же данными. Но обращу внимание, что я тут не беру в учет рост вашей конверсии в продажу, либо рост посещения пробника, что имеет место быть, если вы хорошо работаете с менеджерами, если у вас проработанная воронка продаж, если у вас есть утепление и так далее, и так далее, и так далее. Uh, то есть мы, uh, к сожалению, ну или к счастью, не занимаемся продажами на нашей стороне, ответственность за количество заявок и за их uh, соответствие вашим требованиям. Соответственно, на третий месяц я бы предложил вам вообще увеличить рекламный бюджет, ну как минимум вдвое, для того, чтобы... Увеличить показатель чистой прибыли, который вы будете регулярно получать. Здесь вы наглядно видите, что при тех же самых результатах в посещении пробное занятия при тех же самых результатах в продажу, хотя ваши показатели могут быть выше на самом деле, и они должны быть выше. Я вст... Мы заработали с школами ментальной арифметики, обучением английского языка, обучение работотехники, которые является смежными нишами с вашими, между прочим, скорее всего. То есть там смежная целевая аудитория, часть из них перетекают в занятия бизнесом. Там у них закрытие иногда 90% с пробного занятия в продажу. Но это уже ваши показатели, я думаю, вам надо проанализировать и понять, какие показатели именно есть у вас. Я думаю, с текущим количеством клиентов это несложно сделать. Но вот здесь я расписал вам реальную структуру работу и перспективу на повышение и увеличение как количества лидов, так и объема трафика и вашей чистой прибыли. И эти данные, которые вы видите в трех столбцах это реалии рынка то есть то на самом деле с чем вам придется столкнуться когда вы будете заказывать у нас либо у кого-то другого настройку таргетированной рекламы либо это в принципе схема применима к любой другой настройке а, рекламных систем ну мы занимаемся не только таргетированной рекламой но и контекстной и медийной ну в общем всеми видами трафика которые ведут к продажам ну, кроме досок объявления конечно пока что а, таким образом, в этих трех последних столбцах а, вы видите, каким образом вы можете спрогнозировать свой а, бюджет, вы сможете спрогнозировать количество продаж и вы сможете влиять на вашу выручку. А, наша задача, конкретно моя, показать вам, что, какое количество лидов получать реально и на этапе тестирования, и на последующем этапе, после прохождения оптимизации рекламных кампаний. И эти данные достоверны, потому что у нас есть уже опыт работы с этой нишей. И я вам рекомендую просмотреть эти данные и понять, каким образом вы можете привлекать клиентов через платную рекламу, в том числе таргетированную. Да. Моя задача вам показать а, текущую ситуацию а, по вашим данным по брифу, по данным с а, текущей аналитики ваших конкурентов и текущей стоимости заявки плюс-минус на рынке и перспективу, когда вы можете выходить уже на более высокие обороты и так далее. В принципе, на этом все. А, если у вас есть вопросы, а, пожалуйста, задавайте мне в ответном сообщении, я отвечу.